очень хорошо для себя устоять одну простую истину. Как только мы разделяем мужчину и женщину, мужское устремляется к женскому, а женское устремляется к мужскому. Конечно, такое возможно и в паре. Но для этого в паре должны быть мужчина и женщина. Это как в сказке. Когда некий злодей, который похищает одного из возлюбленных. И это активизирует другого обычно. Он сразу пускается на поиски. для освобождения и да, спасения, и снова у вас появилась пара. Кстати, я сразу хочу выступить в защиту злодея. Во-первых, если вы будете внимательны, эти злодеи довольно пассивны к тем, кого похищают. Чаще всего похищенные живут в темнице, сказать, их даже не навещают. А если навещают, то делают это очень э, мило, обычно с подарками, какими-то подношениями, ну, то есть, в принципе, кормят и заботятся. Это раз. В некоторых случаях им даже разрешают гулять в пределах свободной территории. Ну, как у нас. То есть, э, условия содержания приличны. Так зачем же тогда разделять? В современном обществе я больше наблюдаю наличие супругов, а в большей степени наличие родителей. И те, и другие — это социальные статусы. Они выполняют социальную роль. Супруги поддерживают благосостояние семьи, родители помогают воспитывать друг другу своих собственных детей. Но это интровертное состояние, это самодостаточное состояние соединенных мужчин и женщин. В принципе, именно поэтому общество не то чтобы не заинтересовано, оно просто не задумывается о поддержании благосостояния пары, душевного благосостояния, там другого нет. То есть общество нельзя в этом винить, потому что общество это социальные отношения, а пара это личные отношения. И при том, что мы, естественно, забываем, у нас же очень много обязанностей, как у супругов, тем более как у родителей, мы забываем о парных взаимоотношениях, и нам никто об этом еще и не напоминает, то через некоторое время мы оказываемся в ситуации пустых кукол, которые выполняют некие социально-общественные функции по отношению к поддержанию собственного благополучия семьи, как ячейки того самого общества. И точно так же э, помогаем взрослеть нашим детям. Однако чем? Ну чем им помогать взрослеть? Если между мужчиной и женщиной, которых в принципе уже не существует, они не по по Нет ничего, из чего расти дети, объясните. И многие из вас выросли в таких семьях. Когда мне говорят, мы прожили 20 лет, 10 лет, тоже гордятся очень, 15 лет, 20, 30, я вам могу сразу сказать, меня не восхищают семьи, которые продержались 10 лет. 15, 20 и даже 30 лет. Меня восхищают семьи, в которых сохранились пары. У ног твоих, Людмила, вы мне светлый жребий дам. Человеки я, мой милый. На протяжении 10, 15, 20 и даже 30 лет вот это меня восхищает. Все остальное лично для меня не имеет никакого значения. Этой фанеры очень много. И этот тренинг, в том числе, занимается тем, что возрождает и помогает вам вообще-то вспомнить, встрепенуть, встряхнуть мужское в себе и женское в себе. И это происходит тогда, в том числе, когда вы окунаетесь в исконно свою энергию. То есть объединяются женщины с женщинами, а мужчины объединяются с мужчинами. И некоторое время пребывают в этой общности. Поэтому за этот тренинг женское проявится, мужское укрепится и потянется друг к другу. Совершенно естественно. Появится возможность встречи. Это же касается тех, кто приехал сюда не с партнером, потому что на самом деле встреча мужского и женского сначала происходит внутри вас. Но ну, а потом <свистит> не только. Она реализуется во И если вы пока в одиночестве или не в тех отношениях, о которых вы мечтаете, эм, у вас внутри просто не произошла встреча. Это не просто приход. Это помощь энергии, для того, чтобы эта энергия расцвела, укрепилась, стала больше и, в принципе, случилось то, зачем мы сюда приехали.